Резаем лезвием по контуру. После того, как сердце вырезано, пальчиками сглаживаем края, слегка округляя их. Оставшуюся глину раскатываем еще в один пласт около 1 мм толщиной и режем на полоски. Ширина полосок произвольная. В процессе может поменяться. Берем одну полоску и делаем на ней текстуру прошивки. Можно воспользоваться иголочкой. Делим полоску на две части и дорабатываем текстуру. Кладем наши заготовленные полоски на сердечко. Тут уже фантазируем. Я две эти пластиночки хочу еще и прошить, поэтому укладываю их рядом. Доцем или иголочкой делаем отверстия по краям пластинок. Катаем тоненький жгутик и прошиваем наши пластинки крестиком. В работе помогаем себе дотсом. Для того, чтобы наше сердце приобрело более механический вид, добавим шестеренок. Размещаем декор как угодно, хорошо придавливаем и прижимаем. Продолжаем украшать сердечко. Подойдет абсолютно любая текстура. Просто отрезаем полоски, текстурируем и укладываем на наше сердце. Маленькие шарики будут выполнять роль болтиков. Тонировка. Тонировать будем тремя цветами пудры Бронзовая, медная и золотая Кисточкой подчерпываем нужное количество пудры И наносим на сердечко После тонировки отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. Сердечко запеклось, я сверлом проделала отверстие, вставила соединительное колечко и, конечно же, держатель для брелка. Готово! Вот такое механическое сердце у нас получилось. Вы смотрели мастер-класс от Тристани? Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои мастер-классы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока!